Минус – это плюс. Только до 8 марта скидки на все холодильники LG – минус 8%. С салоном бытовой техники «Бланка Делюкс» вы всегда в плюсе. Улица Ленина, 64, телефон 68-12-12.